привет всем народ с вами как обычно антон оружие не перестает меня удивлять я все думал что повидал уже ну какие только можно было варианты огнестрелов но с каждым таким выпуском я убеждаюсь в обратном причем это касается как моделей из игр так и реальных ганов короче если я человек занимающийся этими подборками постоянно нахожу для себя что-то новое то вам и подавно сейчас несет крышу Поэтому давайте скорее проверку лайка с подпиской устроим и начнем смотреть. Сделали? Тогда еще не забывайте про конкурс в конце видео на 1000 рублей. И поехали!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 Единственный минус, как по мне, так это черный цвет. Да, это оригинальный окрас, все такое, бла-бла-бла, но я от подобных окрасов подустал. Хотелось бы чего поярче.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 Это АВМ такая же длинная, такая же изящная и такая же убийственная. Стрелять из нее выйдет не хуже, чем из настоящей, вот правда. Ставь лайк, если хотел бы себе такую же. Это еще одно оружие, как ни странно, да? Как именно оно называется, я не знаю, но лично мне чем-то пушка напоминает ФАМАС из кс -ки. Ну, вернее, как чем-то. Собственно, напоминает всей своей формой, Да. Да и к тому же режим стрельбы у Фамаса из Лего можно менять с автоматического на очереди. Как людям только удается настолько круто настраивать игрушки? Я не понимаю. Также у пушки есть некоторые рычажки, которые отвечают за определенные действия с оружием. В общем, потихоньку так складывается полная крутая картина титанической работы. Супер круто!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 Еще одна снайперская винтовка и снова из Лего. На сей раз она удивляет не только своим точным внешним видом, но и прикольными фишками по типу складывающегося приклада. Не знаю как вы, но я в игрушках такого плана это крайне редко встречаю. Вдобавок к этому, у оружия этот же самый приклад еще и может выдвигаться. Плюс здесь достаются сошки, быстро и легко перезаряжается магазин, но ну и само оружие, что самое главное, непередаваемо точно и мощно стреляет. Видимо, создатели игрушек знают какую-то истину стрельбы, которой они не делятся с инженерами настоящих пушек. Бу – уникальный пистолет-пулемет в Borderlands 3, изготовленный Тедеоре. Его можно найти в сундуке в конце дополнительной миссии «Вторжение в личную жизнь».